Жители поселка Пироговский борются за чистый воздух. Уже два года им отравляют жизнь завод по производству пластика и очистные сооружения. Чиновники жалобы людей игнорируют. Наш корреспондент Роман Журавский разбирался в экологической проблеме. Уже два года жители нового квартала в поселке Пироговском отстаивают свое право на достойную жизнь. Покупка квартиры в престижном районе обернулась множеством проблем, главной из которых стала экологическая. В нескольких метрах от жилых домов работает завод по производству пластика. Кроме того, люди устали от фоне, идущий от очистных сооружений. Год назад, значит, нестерпимый запах был, просто был по трем домам и по двум адресантам ну, там по двум улицам. Из заявленных документов, которые нам предоставила потом администрация, значит, было сказано, что. Очные сооружения были реконструированы до объема 5000, хотя по нашим подсчетам то есть, ну, да, то есть этот объем недостаточен для обслуживания поселка в том виде, котором на сегодняшний день есть. Не учитывается, что наше поселение и вообще прилегающая вся территория находится в водоохранной зоне. Мы находимся в, как минимум во втором поясе водоохранной зоны питьевого источника города Москвы. Куда только жители не обращались, но в кабинетах чиновников и надзорных служб их пока не слышат. Мы неоднократно обращались в прокуратуру, в экологическую, в Матишинскую, обращались в Роспотребнадзор, обращались в администрацию поселка Пироговский, лично Куланову. Но никаких мер никто не принимал. Везде идут отписки, которые гласят непонятным образом. С прокуратуры у меня 8 ответов, с УБЭП 6 ответов, с инспекции я даже посчитать уже не могу, сколько ответов, и все прекрасно. Ситуация действительно неоднозначная, но решение следует искать вместе, путем диалога всех заинтересованных сторон, считает депутат Московской областной думы Светлана Зинина. То, что тут столкнулись с противоположной точки зрения, это очень важно, потому что действительно нужно отстаивать точку зрения. И те, кто хотят, вот, допустим, строительство, они просто говорят лозунгами. Хотим, чтобы вот строили. А те, которые так сказать, против, они, конечно, приводят доводы. Но даже у них уже не хватает терпения. И невозможно не открыть форточки, проветрить. Страдают дети, особенно аллергики. аллергики, да. Вот в частности, мои дети этим страдают. В общем, конечно, беда, что то не говорить. Вот наша цеха, которая настраивает каждый день химическим воздухом. Ну, приятная атмосфера. Дышать такой атмосферой жители Пироговского не собираются и обещают бороться за чистый воздух до тех пор, пока местная власть вплотную не займется решением их навалевших проблем. И это не только экология. Людей также беспокоит тотальная застройка многоэтажек, вырубка лесов и завышенные тарифы на коммунальные услуги. Роман Журавский, Лусине Боятян, новости 360.